Павел Грудинин присоединяется к нам в студии Дождя и вместе со мной вопросом будет задавать Валерия Ратникова, автор сюжета Павел Николаевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы весь сюжет, в общем-то, улыбались, хотя на самом деле смешного мало, потому что учитывая то, что против Николая Бондаренко, по словам ваших однопартийцев из КПРФ тоже готовится уголовное дело, не боитесь ли вы, что дойдет и в вашем случае до этого, если вы не прекратите политическую деятельность? Ну, есть такая поговорка в России, от тюрьмы, от суммы не зарекайся. Это было давно, это не сейчас. Хотя в принципе ничего не изменилось. И поэтому все мы с вами, между прочим, ходим под уголовным делом. Если вы не там перейдете дорогу, ну, кому-нибудь, ну, может вам солистицировать. Помните, подбрасывание наркотиков, оформление различных э, несуществующих там, документов, которые... Ну, поэтому... Э, Скажем так, любой гражданин Российской Федерации в нынешней парадигме власти имеет возможность получить уголовное дело. Другое дело, что политики, они более подвержены, вот этой, скажем так, ну, давлению, да. Ну, Это... А что произошло сейчас? Вы оказались в списках. Уже пора в начало предвыборной кампании, уже конец предвыборной кампании, можно сказать, через меньше чем полтора месяца уже выборы. Почему? Что произошло именно сейчас? Почему вот в августе, почти что, вас исключают из списков? Ну, вы спрашиваете о том, о чем я не знаю. Почему? Это нужно знать мотивы тех, кто это сделал. Есть, на мой взгляд, версии определенные. Вот Аббас Галявов сейчас одну из них произнес. Слишком большой рейтинг у КПРФ и люди, которые известны. Их нельзя ставить в первую тройку, потому что это фактически ну, такие паровозы. Вот. И понятно, кого-то это забеспокоило. Вот. Почему это видно по документам, которые были предложены, и по всему. Это такая не спонтанная акция, а заранее подготовленная. Ну, может быть, топорно сделанная, но сегодня, если вы сегодня были на этом мероприятии, да, yeah, видели, как ним, все да. это происходило. Заготовленные выступления членов ЦИК, о том, они вдруг выяснили, что такое Белиз, и читали э, законодательство Белиза. Другой там поднял документы, это было тоже видно, что он подготовился еще 2016 -го года. Ведь, э, вопросы, которые потом ни с того ни сего взявшись, человек, который вообще не мог э, высказываться по этому поводу, потому что это вопрос касался утверждение списка. Вы имеете в виду представителя как раз вашей ну да, бывшей Но это еще раз, это не представитель жены, это представитель рейдеров. Э, вот об этом говорили, о том, что Полихаты, Сабли. у нас, к сожалению, законодательство так устроено, что мы с вами можем стать участниками иска про Владимира Полихаты, в том числе и к вам и к телеканалу Дождь. Поэтому давайте вот без слова рейдеров отношение. Знаете, ну, я, я говорю, прошу прощения, что, что вынужден вам ругательное. Я только что недавно проиграл суд в котором, кстати, участвовал один из тех, которые вчера в Московском комсомольце называли себя адвокатами Ирины Игоревны. Говорит, где меня называли олигархом, оказалось, что это никакое не э -э оскорбление, это э -э суждение, мнение человека, поэтому это мое личное суждение. Вы за это и я не должны пострадать. Хотя на самом деле э -э у нас закон, что куда повернешь, туда и вышло. Ну, no, no, если возвращаться к выборам, да, я хотела, раз уж вы заговорили о выступлении Артема Игнатинга, как раз представителя, ну, по крайней мере, как он о себе говорит, Ирины Грудининой, хочется просто в начале нашей беседы по деталям пройтись, которые он представил. Вот э, он там показывал документы, значит, из бракоразводного процесса, решения суда, в котором упоминалось этот офшор э, белийский, собственно, за который вас из, снимают с выборов, mm -hmm. и говорилось, что вам в ходе бракоразводного процесса, я попрошу коллег показать э, эти слайды, которые он показывал, э, да, осталось там около 16 тысяч, проц... 16 тысяч акций. Да? Потом он показывал недавнюю выписку тоже из Белиза 14 июля этого года, где тоже вы значились владельцем этих офшоров. Что вы вот на это ответите, просто чтобы мы сразу оговорились по существу? Я, кажется, я вам уже показывал документы, которые подтверждают слова ну, мою правоту и правоту моих юристов о том, что никакого офшора, который принадлежал бы Грудинину пол Николаевичу, с 5 апреля 2017 -го года не существовал. Этот офшор, который был, а этот офшор, кстати, не имел расчетных счетов, и никаких денег никуда не выводилось, по одной простой причине, мы никогда, совхоз имени Ленина, никогда не выплачивал дивиденды. И, соответственно, если дивиденды не выплачиваются, то и деньги не выводятся никуда. Вот. Но э, в 2018 году при... Э, Регистрация меня кандидатом президента Меня проверили, я вам могу сказать, не то что под лупой, под микроскопом. И никаких офшоров на тот момент не было. А было доказано, что есть председатель Совета акционеров, который владел с 5 апреля 2017 года по декабре 2018 этим офшором, который он закрыл. И тоже были сегодня предъявлены документы, причем не те, которые вот ксерокопии, которые там показывал вот этот вот Игнатенко, а реальные документы с гербами, печатями, с постилем, со всеми, со всеми необходимыми вещами, которые приняты ну, в тех краях. Ну, да, в где... них показывали на выходе. Да. Значит, и там все четко видно. И поскольку ни избирательная комиссия, ни налоговая инспекция России, никто не сомневался на протяжении трех лет, что у меня нет никого офшора, вдруг по, по заявлению юристов э, вот этих вот, нехорошее слово, скажем так, которые э, представляют фирму, которая напала на совхоз Ленина, и мы больше тысячи судов уже провели за эти три года. И вот эти вот, кстати, Игнатенко, он же представляет интересы не только э, моей бывшей супруги, но и Рота Агро, и пайщиков, которых не существовало. Я вот слушал там и удивлялся. В совхозе Ленина никогда не было поев, Но почему-то появились пайщики которых с э, 2000 по 2015 год мы четыре раза выигрывали все суды, доказывая, что пайщиков быть не может в акционерном обществе. Вот. А они почему-то часть называли себя пайщиками и пошли. И в результате арестовали просто земли. И три года у нас земля арестовала. Да, Другие году, акционеры, так вот, которых тоже защищает Тагнатенко, а это фирма Юст. Есть такая фирма Юст, очень э, известная. У них там больше 20 юристов задействованы на, э, вот на захвате совхоза имени Ленина они стали как будто бы акционеров миноритарных, но главное же не это, главное в том, что в России не работает закон, в России работает телефонное право. И если внимательно кто-нибудь посмотрит, как движутся дела, вот вы обнаружите такую интересную вещь. Как только Геннадий Андреевич Юганов и выступает против ну, пенсионной реформы, совхоз проигрывает все суды. Как только Геннадий Андреевич и партия выступают против поправок в Конституцию, Совхоз проигрывает все суды. И в этом смысле вы получаете, уж простите за, может быть, резкое высказывание, но козлом отпущения, потому что любо... вот Зюганов говорит, что он против пенсионной реформы, речь ПРФ растет. Ваше дело, соответственно, страдает из-за этого. Президентская кампания. Зюганов не участвовал, вы говорили от, пар... от лица партии те лозунги, которые нравились россиянам, в том числе про пенсионную реформу. Опять страдаете вы сюжетами на федеральном телевидении. И сейчас прав. выборы. Три... Вы номер три в списке, Ваше исключение, опять же, как уже отмечают некоторые политологи, добавляет протестных голосов КПРФ, потому что ну, раз исключают, значит, КПРФ действительно за правду. Партия в плюсе, вы и не кандидат, и совхоз имени Ленина страдает, и вы как предприниматель страдаете, и как кандидат страдаете. Ну, во-первых, вы должны помнить, что страдает вся страна. От того, что не выполняются те предложения, которые предлагает КПРФ в развитии страны, страдает не Грудинин конкретно, Левченко, который тоже сидит в центре, Платошкин, который, ну и там многие другие, в том числе у Удальцов. А страдает вся страна. Ну а мы, как люди, самые близкие к партии, тоже страдаем. Но вы тоже страдаете. Потому что приходите в магазин и видите, как цены растут. Это понятно, но в этом смысле согласны ли вы с утверждением, что вы, по сути дела, э, в этой ситуации проигравший, а партия в той или иной части победитель. Потому что партия не проигрывает от вашего э, исключения из списка. Я бы так не говорил. Все здравомыслящие люди, которые, которых можно действительно назвать патриотами, все проигрывают от того, что происходит в стране. Ну да, а что думаете, другие предприятия, а вот Геннадий Андреевич об этом говорил, из 15 предприятий района, 14 были уничтожены вот этими единоросами. 14 прекратили свое существование. Это значит, люди потеряли работу. Предприятие... Ну, земля местами заросла бурьеном, а большая часть была застроена абсолютно нечеловеческим образом пострадали леса и все остальные, это все мы с вами страдаем от того, что сейчас проходит вот такая совершенно бездумная политика государственной. Понятно, как-то все на нас сражается, но вы не чувствуете себя человеком, который в любом случае в проигрыше. Нет, я чувствую себя... Брошенным партией. Я чувствую себя человеком, пострадавшим за правое дело. Но вместе со мной страдают и работники совхоза, и дети работников совхоза, ну и многие другие. Я могу, если у нас будет, конечно, время потом... Рассказать, как на самом деле из-за того, что на нас напали рейдеры и единороссы, как страдает весь совхоз. Вот. И вы увидите, что жизнь за последние три года очень сильно ухудшилась в хозяйстве. Ну, и не только в хозяйстве, но вообще вокруг. Но дело же не в этом. Это общая тенденция, когда закрываются заводы, сельхозпредприятия, когда люди ищут работу, когда не могут прокормить там, детей, когда пенсионеры получают нищенские зарплаты. Для того, чтобы что-то изменить, надо так или иначе бороться. И, конечно, что когда вы начнете бороться, сами будут ну, иногда вот подлыми методами, такими, как вот, сегодня, расправляться. Но это не только мы. Это нужно понять, что всем нужно объединиться, консолидироваться и пойти на выборы. Потому что два варианта. Либо нас доведут до революции бунтов, а это самое страшное, что может быть. Либо мы через бюллетень который, как один э, человек сказал, страшнее э, пистолета или пули. Ну, говорит, через бюллетень решим эти вопросы. Я вот к вам, к журналистам, хочу обратиться. Вы понимаете, что вам нужно сделать все, чтобы люди пришли на выборы и проголосовали? А ну, нас... это уже люди сами решат, мы даем им нет, независимую и честную информацию. вы тоже люди. И если вы к своей семье, где-то, ну там, среди друзей, знакомых, побудите их пойти на выборы, это не так сложно. Она говорит, э, ну, тогда мы, может быть, что-то изменим в этой Лев. стране. Да, еще хотел немножко по деталям пробежаться. Вот, э, оговоримся для наших зрителей. Вся эта история случилась, да, и сегодняшнее это заседание, и рабочая группа, где обсуждался вопрос вашего исключения, случилось из-за письма вашей бывшей жены Ирины Грудининой или Помфиловой, да, вы сегодня показали его нам, что там было конкретно написано, и она, собственно, обвиняла вас в том, что вы хотите отобрать у нее дом, уничтожить бизнес, что вы не дали ей компенсации, которые ей положены по суду. Можете ответить на эти обвинения? Давайте. Почему вообще они появились? Ни одного слова правды в этом письме не было. Я просто не сторонник выносить все из СБ или там, ну как это, критиковать кого-то. Есть только одно. Действительно, к сожалению, моя бывшая супруга стала таким оружием в руках рейдеров. И она абсолютно ими подконтрольна. Поэтому я даже не могу объяснить, почему она делает такие вещи, Хотя она прекрасно знает, что все деньги пришли на ее расчетный счет. Что никаких э, вот этих... А сегодня был такой разговор, что она боится за свою жизнь. Ну, это глупости. Но, но она об этом говорила в письме, да? Ну, ну, абсолютно... Ну, да, больной, пожилой человек. Да. Ну, ну, что теперь сделаешь? Но еще раз. Мы расстались с моей женой 12 лет назад. Я ее с тех пор не видел. И я счастлив. У меня прекрасная семья я не чувствую себя как-то виноватым перед ней, естественно, потому что, ну, скажем так, у нас общие дети. Ну да, один меня предал, старший сын, а младший действительно хороший парень. У меня много внуков, я их люблю. Вот. И нужно думать о будущем. Мы все время начинаем копаться в прошлом. Давайте подумаем о том, как хорошо будет жизнь после выборов, после того, как коммунисты победят. Ну, и жизнь изменится в лучшую сторону. До этого будущего э, слишком долго ждать. По крайней мере, целый месяц должен пройти. Целый месяц должен пройти. Давайте вот в недалекое прошлое, совсем прям недалеко окунемся. Э, когда обсуждали списки партии КПРФ на выборы, не было мысли, понятно, что Зюганов сегодня говорил в интервью Лере, что списки не с администрация президента, и, судя по всему, так оно и было, раз вы там оказались. Э, не стоило ли, возможно, как, сыграть как-то поаккуратнее, оказаться, может быть, в конце списка, может быть, не так нарочито идти на выборы, чтобы оказаться в, э, по, по одномандатному округу можно будет, может быть, в Ленинском районе где-нибудь избираться. Вы должны понять. Значит, а то вы согласны. пошли прямо на рожон. и понятно, что вас сняли. Вот понятно, что это немножко порочная логика, но все равно э, можно бы похитрее, может быть, как-то. Знаете, вот это похоже на то: что, вот, знаешь, если ты пошел с этой стороны дома, и ты на хулиганов не напоролся. Но поскольку ты пошел с другой, ты сам виноват. Нет, тут нет такой логики. Тут есть другое. Коммунистическая партия Российской Федерации абсолютно ну, в этом смысле не подконтрольна, как вы говорите, администрации президента. У них там все решения принимаются президиумом, центральным комитетом, ну и в первичных организациях. И кто куда пойдет и как, это не решает лично Зюганов или лично я. Это там президиум сидел. Я узнал о том, что я третий в списке, сидя в президиуме, слушая, как Геннадий Андреевич читает. Со мной это не согласовывалось. Был только один разговор, что ты пойдешь на выборы с нами, а я же помните беспартийный, да? Хотя сегодня у меня была мысль вводить заявление в партию. Это похоже, знаете, на что, когда э, в сложные бои э, по защите Великой Отечественной войны некоторые люди, сидя в окопах, перед э, атакой писали заявление о вступлении в партию. вот Я сегодня сидел и думал, что мне, наверное, пойти нужно в партию. Потому что единственная политическая сила, которая показывает, что она оппозиционна, из так называемых системных партий, это единственное, это КПРФ. И если вы назовете хоть одну еще организацию, в которой такое количество репрессированных, ну или там преследуемых кандидатов, то я вам руку пожму. Но везде, вот сегодня утверждали вместе с КПРФ в списке ну, слушайте, у них все хорошо. Они так вычистили списки, так, видно, все согласовали, что вообще никаких проблем. А вот у нас... Видите, проблемы у Буддаренко, проблемы у Казанкова, ну у Сергея, сына Ивана Ивановича. И проблемы у меня, у Платошкина, у Дальцова, ну, у многих, тех, которые вошли в эту левую коалицию. Раз, но если вы думаете, что надо сдаваться и не бороться, то вы не а почему вы раньше в партию не вступали? Уже выдвигались уже в президента. <сос> ну, понимаете, это же коалиция партийных партий, то есть коммунистов и беспартийных. Это было всегда. Вот. И я считаю, что я же, если помните мой жизненный путь, я же был в Единой России. Я был доверенным лицом Путина. Просто когда ты вынужден выбирать между своими принципами личными и партийной принадлежностью, ты что ты должен выбрать? Я выбрал парти... то есть не партийную принадлежность, а личные принципы. Вот. И я абсолютно с... согласен с партией КПРФ, которая выдвигает требования уменьшения пенсионного возраста, повышения пенсии, ну многое. То есть это все созвучно моей... Ну, скажем так, жизненному креду. Вот. И я считаю, что я еще подумаю, но я такой себе поставил, поскольку из Единой России ушел, написал заявление ушел, что когда-то я буду готов к тому, чтобы вступить в КПРФ. Просто чем больше нас гнобят, тем больше желания объединиться. После предвыборного съезда КПРФ где, собственно, объявили, что вы будете третьим номером в списке, такое ощущение, что мы не видели от КПРФ какого-то активного ведения избирательной кампании. Вот уже 24 июня объявили, что идут на выборы, да, но как бы дальше мы не видели какой-то активной агитации, еще чего. Вот почему не вела партия кампанию, активно? ждали, пока в списке? Я не разрабатываю Предвыборную стратегию. Я к этому не имею отношения. Точно... Все-таки Нет, подожди. Я могу вам сказать, что этот вопрос не обсуждался, хотя он наверняка в президенте обсуждался. Но вот мое мнение: что летом э, тратить э, время и заставлять людей думать о выборах, ну или там что-то, сейчас есть другие совершенно проблемы. А потом вот. Хотя, будет хотя, вот тут я с вами знаете, в чем не соглашусь? Вы видели выступление Дениса Парфенова, э, Рашкина в Москве. — Они устраивают встречи. — Да. Например, вы видели, и... как себя ведет Бондаренко, как ведут себя в регионах там, Мария Прусакова в Алтае. Там, много я могу их назвать по на первых векторей, которые действительно много делают для того, чтобы активно проводить кампанию. Но федеральной кампании пока еще не началось, потому что есть определенное законодательство. Вы должны понимать, когда вы становитесь... Вот сегодня все мои товарищи, кроме меня, стали кандидатами. Им раздали так называемые э, мандаты, да? И после этого они могут совершенно ну, по закону совершенно активно заниматься избирательной компанией. Поэтому вопросы больше к стратегии не ко мне, но я думаю, что в ближайшее время увидите активность КПРФ. А вы не финансировали компанию, в эту компанию КПРФ? Никогда. Я вообще никакую компанию КПРФ не финансировал. Все эти глупые разговоры абсолютно любили. Мы могли как бизнесмен, как директор софтоза? У, у нас есть принцип. Мы занимаемся... Благодаря помощью, там, допустим, малообеспеченным, детям, пенсионерам, мы занимаемся развитием производства, мы занимаемся социальными. И наш э, лучший, ну скажем так, вклад в э, имидж КПРФ это то, что мы сделали на протяжении многих лет. Нас не зря называют территорией социального оптимизма и народным предприятием. Геннадий Андреевич об этом много говорил. Но э, покажите мне, кто еще из политических партий могут предъявить вот такие вот. Достижения, какие достигли вот Сумароков э, в, так, в Иркутской области, Казанков Морео, Богачев на Ставрополе. мы. Значит, у нас такой социализм, переходящий иногда в коммунизм. Вот. И Геннадий Ильич говорит о том, что если вы хотите увидеть, как нужно жить в России, даже вот в условиях такого э, ну, псевдокапиталистического общества, вы должны приехать к нам. Вот. Это наша, наш лучший вклад, на мой взгляд, в, ну, скажем так, в общее дело победы социализма в Российской Федерации. Вот вы как сформулировали, пострадали за правое дело, да, и не исключаете, что может быть уголовное дело против вас после всего этого. Вы собираетесь оставаться в России в ближайшее время? И вообще, какие у вас планы? Вести политическую, может быть, да, вести политическую Вопросы мне постоянно задают. Я никогда не уеду из страны. Вот. Хотя, я думаю, многие наши оппоненты просто мечтали бы, чтобы я уехал. Вот. Но, понимаете как, это несколько другое. У меня, ну, правда, к сожалению, в этом месяце, 3 июля, мама умерла, но папа жив, слава богу, им 89 лет. Говорит, у меня куча родственников. У меня, у моей жены, теща лежит парализованный, кстати, деньги, которые мне меняли вину, я занял, ну, за границей, кстати, мой товарищ пострадал от этого. А оказывается, если вам взяли деньги за границей и положили на свой расчетный счет заграничный, то вы заплатите штраф в размере 100% от суммы. И он заплатил огромные деньги, то есть на него наложили первый в России штраф, так что не только я и мои друзья, к сожалению, страдают из-за того, что мы такие, скажем так, активные, несговорчивые, но мы не сдаемся рейдерам, которым на самом деле очень хочется не только уничтожить совхоз Ленина и получить все земли, но и уничтожить директора, потому что я, вроде как, основа защиты совхоза. Павел Николаевич, вы начали говорить про то, что КПРФ – самая гонимая структура политическая в России, но, конечно, в этой ситуации нельзя не вспомнить про Алексея Навального и его организации, так скажем, которые признаны экстремистскими и иностранными агентами, а запрещенные в России, фонд борьбы с коррупцией, которые тоже гоним. Почти все кандидаты либо уехали из страны, либо не допущены к участию в выборах, либо их жизнь похожа на ад. Там вот, яркая история кандидатки из Мурманска, которую насильно запихнули в антиковидный госпиталь. При этом идет параллельно кампанию умного голосования. Вы поддерживаете? Как вы считаете, поможет ли протестный электорат консолидировать в том числе не только КПРФ, но и умное голосование, например, которое, благодаря которому многие кандидаты от КПРФ имеют еще больше шансов на прохождение в Государственную Думу. Давайте так, умное голосование, насколько я понимаю, это консолидация вокруг одного, наиболее выходного кандидата, но не члена правящей партии. Большая часть Под в этом смысле коммунисты. Абсолютно убежден да. в том, что коммунисты так хорошо подготовились, что 344 депутата, кандидатов депутаты, которые пошли от КПРФ, все без исключения достойны быть выбранными в качестве, ну, скажем так, цели для того, чтобы провести их по умному голосованию. На самом деле я давно говорю о том, что если вот, принять такой тезис, который уже давно ходит, что отечество в опасности, а Геннадий Андреевич об этом говорит, Конечно, нужно объединяться. Объединяться не по принципам, там, я либерал, а ты коммунист, значит, а я социалист, а по принципу того, что надо спасать страну. А страну есть от чего спасать. Потому что если вы видите наши рейтинги в мире, то поймете, что в богатейшей стране мира самое бедное население. Это ненормально. И бороться с бедностью знает, как, ну, как это делали социалисты, коммунисты во многих странах, и, и у них это получилось. Ну, я не буду приводить примеры Китая, допустим, Вьетнама и других стран, которые за эти 20 лет рванули так, что теперь уже их опасаются, ну, их экономической мощи опасается весь мир. Значит, и с ними приходится считаться. Но я могу сказать, что принципы, например, которые предлагает КПРФ с точки зрения распределения, например, минеральной сырьевой базы, как это говорит Геннадий ну, по-другому, газа, нефти, из Норвегии, если взять, хотя это не социалистическая страна, но принципы социалистические. Там недра принадлежат народу, это то, что предлагают коммунисты. Если вы, возьмете, вы приедете в Израиль, вдруг обнаружите, что там регулируются цены на... Но вы говорите все-таки, прошу прощения, что прерываю, о политической программе, которая не всегда является, ну так скажем, в нашей немножко, немножко сломанной избирательной системе, Не соревнование политических программ является сути, сути выборов. А здесь в этом смысле... Что же суть выборов по вашему? в идеальном мире, да, соревнования нет, программ. Подождите, подождите, в нашей стране. Вы сейчас сказали, что в нашей стране это не является, а в какой э, Ну, по стратегии умного голосования, суть вот, выборов в том, чтобы, да, проголосовать не за правящую партию, не, не правящий я, Это один из принципов, но как только, но вы его допустим, предположим, ну, я, конечно, его поддерживаю, я о другом, как только эти люди побеждают, то они должны как с какой-то программой выйти, это же не просто так. И вот, э, вот, давайте так, вы упомянули Навального, вы против коррупции? Все против коррупции. Подождите. Нет, не все. Коррупционеры за. Ну, они даже коррупционеры. Да. Говорят, что те, которые коррупционеры. голосуют. КПРФ вот предлагает ратифицировать 20-ю статью Конвенции о борьбе с коррупцией, а большинство в Единой России против этого. И вы должны сразу понять, что те, которые голосовали против, это не люди, которые не хотят разбираться с коррупцией. Те, которые взяли и освободили наших олигархов, ну пусть провластных, от налогов, те, скажем так, нанесли ущерб стране. Это же надо понимать. Те, которые не поддерживают предложение КПРФ уменьшение пенсионного возраста, уменьшение пенсии, это тоже враги. И я как-то сказал, что враги КПРФ и враги России это примерно одни и те же люди. Вот и все. И поэтому, когда мне говорят, что ты олигарх, я не олигарх. Я не поддержан властью, я не крупный бизнес. Когда говорят мне, что вот вы там офшор какой-то, до да офшор не было счетов. И поэтому никаких дивидендов мы не выплачиваем, у нас социалистические принципы хозяйствования. И поэтому, не потому, что Геннадий Андреевич и КПРФ хотели меня подставить, а потому что они хотят показать, как на самом деле можно работать в России, и как можно жить, а если вы приедете, там мельком у вас проходили там кадры, детский сад в виде замка, у нас таких два, лучшая школа в России. Мы вот, в прошлом году Геннадий открыл у нас бассейн, и мы всем детям наших работников бесплатно обеспечили на год хождения в этот бассейн. И еще выдали всем премию своим работникам чтобы тоже они купили, скажем так, абонементы и ходили бесплатно в этот К слову, о Геннадии Андреевича. Он в последнее время особенно активно клеймит Навальнятину, как он это называет. Вы сказали, что вы поддерживаете стратегию умного голосования, Алексея Навального. А вы самого Навального считаете политическим заключенным? Или вы солидарны с Геннадием Андреевичем? Я считаю, что никого нельзя сажать за его слова. И сегодня Геннадий Андреевич об этом тоже говорил. Что еще Екатерина сказала, по-моему что э, надо сажать за дела, а не за слова. Я считаю, столкновение мнений это очень хорошо. В споре рождается истина. Я гораздо меньше знаю, чем знает Геннадий Андреевич, потому что у него доступ к информации гораздо шире, но я точно знаю, что никаких политических репрессий в э, демократиях быть не должно и не может. Я против э, посадок э, оппозиционеров, каким бы они цветом там себя ни красили, либералы, э, там, коммунисты, социалисты э, – ну и все остальные. То есть Навальный Я убежден в том, что его посадили не за, а, как это, Криволес или что там? там Кирвелес делал. Да. И ну, там, и в Раша, Я и убежден в том, что раньше. это абсолютная политика. И его, ну скажем так, он говорил правду, наверное, потому что если бы он говорил неправду, это было бы совершенно по-другому. Его посадили за клевету, а ведь никто за клевету его не посадил. Спасибо большое. Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, был в нашей студии. Обсуждали снятие Павла Грудинина с выборов.